SMU-35 – дизель-электрическая подводная лодка императорских военно-морских сил Германии класса UA, объединяющего в себе большое количество малых и средних типов лодок того времени, способных действовать самостоятельно в открытом море и океане. U-35 относилась к типу U-31 – серии из 11 лодок под номерами с U-31 по U-41. У-35 была разработана инженером Хансом Техелем и заложена на судоверфи Германии Фридриха Круппа в Киле 20 декабря 1912 года, спущена на воду 18 апреля 1914 года, введена в состав ВМС Германии 3 ноября 1914 года. Под командованием капитан-лейтенанта Вальдемара Кохамеля с начала службы и по 1 августа 1915 года У-35 входила в состав второй флотилии подводного флота ВМС Германии, базировавшейся в гельголандии Но с 23 августа 1915 по 11 ноября 1918 года проходила службу во флотилии Пола, осуществляющую поддержку Австро-Венгерской империи формально входила в состав ВМС Австро-Венгрии как У-35. За три года на лодке сменилось четыре капитана. За время службы лодка совершила два тренировочных и 19 боевых походов, в результате которых было потоплено 226 и повреждено 10 кораблей. По нынешним меркам суммарное вооружение было довольно мало, включало в себя всего шесть торпед и одно артиллерийское орудие. Во время боевых походов приходилось топить как торпедами, так и арт огнем. Но помимо всего этого, суда брались штурмом и топились с помощью взрывчатки или вследствие затопления после открытия кингстонов. Подводные лодки, действовавшие в Первую мировую войну, хоть и назывались подводными лодками. Фактически они были надводными кораблями с функцией погружения под воду только для проведения внезапных атак или в целях защиты, и имели серьезные ограничения. Максимальная глубина погружения – 50 метров. Время нахождения в подводном положении очень маленькое. Кислород закончится, а углекислый газ будет токсичен. Но и скорость ее передвижения в надводном положении – 30 км в час, а запас хода – 14 тысяч км, а под водой – всего 18 км в час, с запасом хода – максимум 130 км. Для сравнения, современные подводные лодки действительно подводные – так как они могут не всплывать до 10 лет и находиться с легкостью на глубине 500 метров. Кислород они получают из переработки воды. Углекислый газ перерабатывается специальными скруберами, а энергия получается из ядерных элементов. И единственное ограничение — это продовольствие. Ну и, конечно, люди. Они не выдерживают длительного нахождения под водой. И будь судно более совершенное, возможно, пораженных целей было бы больше. Но так или иначе, 226 потопленных и 10 поврежденных кораблей – это действительно большая цифра. Так откуда она взялась? Германия вступила в войну, имея всего 24 подводные лодки. В начале войны подлодки были с точки зрения практического военного применения неиспытанным средством. Они считались интересными штуковинами из-за своих возможностей, к которым адмиралы большинства флотов мира относились скептически. Использование подводных лодок рассматривалось лишь как средство обороны прибрежных линий с весьма ограниченными возможностями. Тем не менее, спустя чуть больше месяца после начала войны данное мнение поменялось. 5 сентября у берегов Шотландии У-21 под командованием капитан-лейтенанта Отта Херзинга потопило одной торпедой британский легкий крейсер «Следопыт», который затонул за 5 минут унеся жизни 259 моряков. Спустя 17 дней, 22 сентября, в Северном море У-9 под командованием капитан-лейтенанта Отта Ведигина, менее чем за два часа потопило подряд три английских крейсера – «Абукер», «Хок» и Крейси. При этом погибли 1459 моряков. Эта катастрофа окончательно сняла все сомнения относительно угрозы, представляемой подводными лодками. Германское военное руководство начало разрабатывать планы более активного их использования в морской войне. 20 октября У-17 у берегов Норвегии остановила и обыскала английский пароход Глитра, после чего команде парохода приказали покинуть судно, которое немцы затопили, открыв кингстоны. Жертв удалось избежать. Шлюпки с английскими моряками вскоре отбуксировало к берегу норвежское судно, которое наблюдало инцидент но не вмешалась, поскольку Норвегия оставалась нейтральной стороной. Таким образом, нормы международного права были соблюдены, в соответствии с которыми перед атакой следовало предупреждение, а команде и пассажирам давалось достаточное время, чтобы покинуть судно перед потоплением. В первые месяцы войны командиры немецких субмарин соблюдали эти нормы почти неукоснительно. Исключения делались только для военных кораблей и торговых судов, представляющих явную угрозу для подводной лодки. Вскоре, спустя 6 дней, У-17 атаковало в английском канале французский паром «Адмирал Гонтом, в котором находились две бельгийских беженцев. Судно получило повреждение, 40 человек погибло. Судно все еще оставалось на плаву, но вскоре все же ушло под воду. Германия, поняв всю ценность нового оружия, сделала торговое судоходство главным объектом подводной войны. Целью было задушить неприятельскую торговлю, то есть блокировать водные артерии, по которым Британия получала снабжение от союзников. Это должно было стать ответом на дальнюю блокаду Германии силами Королевского флота. Вследствие подобных действий со стороны Германии – в ноябре 1914 года, спустя три месяца после начала войны, Великобритания объявила Северное море зоной военных действий, что фактически означало блокаду всех его берегов. Несмотря на протесты нейтральных государств, Британия настаивала на ее необходимости. У германского военного руководства зрела мысль, что единственный способ возмездия – использовать подводные лодки как оружие контрблокады в надежде, что она рано или поздно принудит Британию к капитуляции. И на основании того, что Англия совершенно пренебрегает международным правом, не было ни малейшего основания для Германии ограничивать себя в приемах ведения войны. Они решили использовать это оружие и сделать это путем наиболее соответствующим его особенностям. Следовательно, подводные лодки не могут щадить команды пароходов, и должны отправлять их на дно вместе с их судами. Германская общественность, уже испытавшая на себе последствия блокады английского флота, поддерживала такой курс. У Германии на тот момент присутствовала ощутимая нехватка подводных лодок для начала эффективной и полномасштабной подводной войны. Но выбора у нее не оставалось, так как превосходящие силы английского флота фактически блокировали ее флот в портах Северного моря. Последней каплей послужили секретные приказы британского адмиралтейства, выпущенные 31 января и 10 февраля 1915 года, инструктирующие капитанов торговых судов о мерах защиты против подводных лодок, которые включали в себя закраску имен судов и портов приписки, несение флагов нейтральных стран и изменение внешнего облика, делавшего их похожими на корабли нейтралов. Вместо остановки по требованию подводной лодки требовалось немедленное открытие огня, в случае отсутствия вооружения поворот и таран подводной лодки после ее обнаружения. На палубах некоторых торговых судов также установили скрытые орудия, предназначенные для обстрела подлодки после ее всплытия. То есть, если раньше кому-то давали бы спастись на потопленных судах, то теперь уничтожение вражеских судов происходило незамедлительно. Суда нейтральных стран в зоне военных действий также подвергаются опасности в связи с злоупотреблениями нейтральным флагом, в результате директивы британского правительства от 31 января. В начале 1915 года германский флот насчитывал всего 27 боевых подлодок. Тем не менее, успехи не заставили долго ждать. Если с начала войны до объявления военной зоны они потопили всего 11 британских пароходов и один союзный, то в феврале того же года подводные лодки отправили на дно 14 торговых судов общим тоннажем в 36 тысяч тонн, при этом погибло 30 человек. В марте 23 судна с тоннажем 71 тысяча тонн и 161 жертвой. В апреле 11 судов с тоннажем 22 тысячи тонн и 38 жертвами. И раз речь ролика у нас о подлодке СМУ-35, то теперь становится понятно, откуда взялась такая цифра. Данная подлодка почти не участвовала в атаках против вооруженных судов. Топила много маленьких и средних. За первые 4 боевых похода было потоплено 20 судов общим тонажем более 29 тысяч тонн. Походы происходили в Северном и Ирландском море. А в ходе четвертого похода лодка переправилась через Атлантический океан и теперь стала базироваться в Средиземном море. После перехода в Средиземное море СМУ-35 базировалась на двух базах императорских и королевских военно-морских сил Австро-Венгрии. В Катаро, ныне город Котор, и в городе Поло, ныне Пула. Еще за два боевых похода судно потопило 14 транспортных судов и два военного назначения. Капитан судна Вальдемар Копхамель за свои заслуги в октябре 1915 года получил звание корветен-капитана, а в декабре того же года принял командование флотилии Пола. На замену ему пришел неопытный капитан Латар фон Арно де Лаперьер. Для него это был первый опыт командования. Но благо, у команды подлодки за плечами было уже 6 боевых походов, так что трудностей у него не было. Спустя 12 боевых походов в Средиземном море, подводная лодка У-35 под управлением Арно де ла Перьера потопила 192 транспорта, 3 вспомогательных крейсера, один эскадренный миноносец, один сторожевой корабль и повредила 9 транспортов и один сторожевой корабль. 16 марта 1918 года лотар фон Арно де ла Перьер покидает командирский мостик подводной лодки У-35. Он получает под свое командование новейшую крейсерскую лодку СМУ-139. На ней он увеличил свой боевой счет еще на 5 кораблей, став самым результативным подводником всех времен. Следует отметить, что Арно де ла Перьер старался всегда поддерживаться призового права. Перехваченный транспорт останавливался предупредительным выстрелом, досматривался. При наличии запрещенных грузов, экипажу предоставлялась возможность эвакуироваться на шлюпках, а судно подрывали. Результатом стало уважение со стороны противника. Латар фон Арно де Лаперьер после войны не был включен в Великобритании в список военных преступников. За последующие полгода лодка подверглась одному капитальному ремонту, не совершила ни одной победы. Но к тому времени Первая мировая война подходит к концу, и подводная лодка была интернирована в Эльфероле, Испания. Затем ее по репарации передали Великобритании и разобрали на металл в 1920 году в Блите. Успех СМУ-35 обуславливался многими факторами, основные из которых – Субмарина действовала в районах с очень оживленным судоходством, при полном отсутствии средств противолодочной защиты и обнаружения. На транспортах и небольших военных кораблях в то время, как правило, отсутствовала радиотелеграф. Корабли не могли предупреждать друг друга об опасности. Невооруженные транспорты, как правило, были застрахованы, и капитаны предпочитали сдаваться, не пытаясь оказывать сопротивление и не предпринимая попыток к бегству. Немецкие субмарины в ходе Первой мировой потопили более 5000 торговых судов на 12,8 миллионов регистровых тонн, 104 боевых корабля и 61 судно-ловушку. В большинстве случаев жертвы на потопленных судах были малы, особенно после введения конвоев, когда их экипажи подбирали людей с других судов. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться. До новых встреч!